Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами астролог Марина Скади. Сегодня поговорим о новолунии в рыбах, которая произойдет 13 марта в 12.21 по киевскому времени. Прежде чем подойти к описанию, прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в закрепленном комментарии под этим видео. В своем телеграм-канале я выкладываю информацию в текстовом формате. Также дублирую видео с youtube канала. Заходите, посмотрите, подписывайтесь, я уверена, вы найдете для себя много полезной информации. Итак, на физическом плане Луна является громадным материальным объектом, находящимся в непосредственной близости от Земли. Движение Луны вокруг Земли имеет сложную орбиту. Точнее, даже сказать, оба тела, Земля и Луна, движутся вокруг некой общей точки центра масс. Это вот движение и порождает лунные ритмы, основой которых является лунный месяц, который длится около 29 дней. Причем его длительность всегда немного разная. Это физическое влияние Луны приводит к регулярным отливам и приливам морей и океанов. А также в физических системах человека происходят изменения. Также это влияние лунных циклов оказывает большое воздействие на растительный мир, вызывая постоянную смену направления перемещения растительных соков. Известно большое влияние лунных циклов и на психику человека, что связано с более тонкими процессами. Рыбы – 12 знак. Это смешение и слияние всего наработанного опыта зодиака. Принятие любой формы, возможности видоизменять реальность, подготовка к новому этапу. Это основные характеристики знака рыбы. Главный управитель Нептун, покровитель моряков, рыбаков, прорицателей. Он отвечает за воду, благодаря которой существует все живое. Его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления. Новолуние 13 марта откроет нам прекрасные возможности проявить фантазию и посвятить себя творчеству. Это день повышенной эмоциональности, активизации внутренней жизни. В Новолуние и плюс-минус один день до и после – это период отдыха, романтики и развития творческих способностей. Многие погружаются в собственные мысли, вспоминают, анализируют прошлые события, свои чувства, собственные и чужие поступки новолуние 13 марта призывает нас понять и принять что кроме материальных есть и не менее важные духовные ценности чтобы достичь высокого уровня личностного развития необходим духовный рост многие люди уже задумываются о том что и почему происходит в чем скрытый смысл вот например существующая ситуация коронавирус ведь он же показал всем, что общество на грани, что пора исправляться. Человечество эксплуатирует нещадно мать-природу. Вообще, вирус заставил обратить внимание на все эксплуатируемые категории и увидеть бывших невидимок, детей и стариков. Постепенно земля и общество будет выздоравливать, если прекратится потребительское отношение как друг к другу, так и к природе. Люди уверены в своей бесконечности. Но это же не так. Мы должны жить в согласии с ритмами Вселенной, понимать глубину происходящих процессов, а также то, что находится по ту сторону материального. Начиная с новолуния 13 марта и в ближайшие две недели после него, могут одновременно появляться темы совершенства и разрушения иллюзий. В этот период люди часто могут вести разговор сами с собой, задавая себе вопросы типа «Почему я потратил столько времени в напряженной работе над целью, которая теперь кажется бессмысленной?». При новолунии в рыбах 13 марта рациональное мышление ухудшается, большую роль играет интуиция. Вас может посетить вдохновение под влиянием Нептуна, управителя знака рыбы. Или вы также можете страстно стремиться к исследованию религии, философии или искусства. Это позволит вырваться из банального существования или из ситуации, в которой вы чувствуете себя угнетенным. Даже люди, являющиеся обычно реалистами, могут предаваться иллюзиям, мечтаниям о том, где бы они предпочли бы быть и что делать. В период активных энергий рыб желательно предпринять сознательные усилия, чтобы сделать что-то духовное, художественное, или альтруистическое, и подняться выше материального. Здоровье человека на 75% зависит от его мировоззрения, и только на 15% от наследственности, 10% от уровня медицины в стране. Поэтому пришло время всем подумать о его сохранности, благодаря трезвой жизни, правильному питанию и благих мыслей. 13 марта начинается новый лунный месяц. В ближайшие две недели постарайтесь начать все то, что откладывали ранее. Учтите, что в этот день период Луны без курса с 18.37 до часа 44 следующего дня. Ее влияние, влияние Луны без курса распространяется только на материальную сферу жизни на начатые вами действия результат которых будет выражен в чем-то ощутимом конкретном поддающимся учету и измерению вечером 13 марта постарайтесь контролировать черную темную сторону своей личности чтобы не дать волю внутренним драконам а также слабостям и порокам которые есть у каждого так как в это время увеличивается вероятность совершать ошибку за которую потом придется расплачиваться, то серьезных решений не стоит принимать. Многие люди потворствуют своим недостаткам именно в период действия Луны без курса. Мы становимся пассивными и даже очевидно склонны подвергать сомнению. Этот период лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить свои слабости. Впечатления от событий, произошедших вечером 13 марта, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому то, что произойдет с вами и вокруг вас в этот период времени, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. Это не самое лучшее время для новых личных и деловых знакомств, так как в период холостого прохождения Луны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 Ну а в целом день 13 марта гармоничный. Новолуние в соединении с Нептуном и Венерой ведут к гармонизации отношений между партнерами и налаживанию обстановки в семье. В этот день появляется тяга к комфорту и хорошим компаниям с обильной едой и выпивкой. Многим хочется развлечься, но не переусердствуйте поскольку Новолуния в рыбах может повести в мир иллюзий и сложно контролировать себя и происходящее вокруг. Также хороший день для контактов с единомышленниками, проведения рекламных мероприятий, для стабилизации отношений в служебной сфере. Но многие люди подвержены некоторой ленности и безразличию, вместе с тем чувствительны и сентиментальны. Поскольку новолуние произойдет в субботу, это день Сатурна, то можно надеяться на то, что люди все-таки будут ответственны и не подведут. Наверняка большинство идей окажутся жизнеспособными и достаточно логичными. Но в основе всего происходящего в этот день будут сомнения и некоторые ограничения. Сатурн — планета кармы. Называют также эту планету вершителем судеб и хранителем времени. Как беспристрастный и холодный судья, Сатурн несет нам плоды нашей кармы, которую мы заслужили своими мыслями, действиями и поступками. Несмотря на свою суровость, Сатурн имеет множество положительных аспектов, особенно если учесть, что Сатурн является самой духовной планетой. Именно благоприятное влияние Сатурна на человека выражается в справедливости глубоких знаниях, отзывчивости, мудрости, честности сильный и благостный Сатурн дарует благосостояние, удачу и долгую жизнь. Суббота не подходит для материальных дел, особенно которые направлены на повышение комфорта или зарабатывание денег. Неблагоприятно проводить в субботу свадьбы и другие торжества, как это, к сожалению, принято в современном обществе. Этот день предназначен для того, чтобы мы подвели итоги за предыдущую неделю, успокоили наш ум. Тем более, новолуния в рыбах также к этому призывает. Сбавьте ваш темп и проведите этот день уединенно или в компании людей со схожими принципами и жизненными целями. Суббота – самый благоприятный день для отдыха и духовных практик. Как утверждают индийские и тибетские мудрецы,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 Спасибо, что выбираете меня. Не забудьте про лайки и комментарии. Они мне очень нужны для поддержки моего канала. Подписывайтесь, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть интересным. До новых встреч. До свидания.